Всем привет! Каждый из нас боится узнать, что у него на сайте есть битые ссылки. Но как их быстро найти и убрать? Какой редирект поставить, если теперь все страницы сайта начинаются с www? Как собрать все 400 и 500? Предлагаю обо всем этом поговорить по порядку. Итак, самая простая задача – это проверка кода ответа сервера. Следующий шаг – запомнить каждый класс ответа сервера. И только после этого каждый код ответа. Всего существует 5 классов и несколько десятков кодов. Хотя действительно нужно знать и помнить без помощи гугла лишь несколько из них. Каждый раз, когда ты кликаешь по ссылке, либо же вводишь URL в адресную строку, ты отправляешь запрос к серверу. Он его обрабатывает и формирует тебе ответ, в котором первая часть и описывает код состояния сервера. Первые три цифры и фразы на английском языке показывают пользователю, браузеру, краулеру, либо же поисковому роботу, как сервер отреагировал на запрос к определенной странице, либо же документу. Например, код ответа «200 OK говорит сам за себя. «Все окей, ты обратился по нужному адресу». Все коды ответов можно разделить на 5 классов, и отличает их первая цифра. Коды первой сотни входят в информационный класс и нужны пользователю во время обработки и передачи информации. Они являются служебными, поэтому редко встречаются в повседневной работе. Коды второй сотни говорят нам о том, что сервер успешно обработал наш запрос. Коды, которые начинаются на тройку, говорят о перенаправлении запроса с одного адреса на другой. Кстати, у новичков SEO возникает больше всего вопросов, как раз какой редирект поставить. Поэтому мы поговорим об этом еще чуть-чуть позже. Коды, которые начинаются на четверку, говорят нам о том, что произошла какая-то ошибка на стороне клиента. А краткое описание всегда можно найти после первых трех цифр. Коды ответов, которые начинаются на пятерку, также являются кодами ответа, которые говорят об ошибке. Но в этот раз на стороне сервера. Зачастую они возникают, если на сервере сейчас большая нагрузка, либо же действительно какие-то проблемы в коде. Итак, как проверить код ответа страницы? Способов существует множество. Например, можно использовать панель инструментов разработчика в браузере. Нажми в 12 и перейди на вкладку Network. Также можно использовать плагины в браузере, либо же специальные онлайн-службы или различные SEO-сервисы. Но я все-таки работаю в Netpeak Software, так что покажу, как это сделать с помощью нашего инструмента Netpeak Spider. Ты зарегистрировался, скачал Netpeak Launcher, установил Netpeak Spider и запустил его. Дальше есть выбор в зависимости от твоих задач. Можно либо же проверять ответы сервера на всех страницах твоего сайта, либо же массово проверить коды ответов сервера по списку страниц. Итак, если твоя задача — это проверка ответа сервера на всех страницах сайта, тогда в основном интерфейсе программы введи URL твоего сайта и нажми кнопку «Старт». После завершения сканирования ты увидишь все коды ответа в соответствующей колонке таблицы. Страницы, которые ответили 400 и 500 кодами ответа, будут собраны в отдельный отчет по этим ошибкам. Когда ты нажмешь на ошибку на боковой панели, программа соберет отчет исключительно по таким страницам. Дальше ты можешь посмотреть все страницы на твоем сайте, которые ведут на такие 400 и 500 страницы. Замени эти ссылки на рабочие страницы, и ты избавишься от страшного сна, битых ссылок на твоем сайте. Вызови для этого контекстное меню правой кнопкой мыши и кликни по разделу входящей ссылки». Дополнительно там можно перепроверить результаты или открытие страницы в сторонних сервисах, например, Serpstat, Ahrefs или Google PageSpeed. А еще там можно поиграться с другими отчетами. Ну а если перед тобой стоит задача массово проверить список страниц различных сайтов, либо же рекламных кампаний или просто отдельных страниц, можешь добавить и страницы в программу из буфера обмена, либо же различных документов форматов xlsx, csv, txt, либо же xml, либо же подтянуть из файла sitemap. Нажми после этого «Старт» и программа начнет сканирование этого списка URL. Кстати, вот еще одно удобство. Если нужно получить только код ответа сервера, выключи все остальные параметры на боковой панели. А если нужен более информативный отчет с определенным набором параметров, выбери нужные и запускай сканирование. Ну а теперь давай поговорим о самых популярных HTTP-кодах ответа, чтобы понять их назначение. И начнем, конечно, с 200-го кода, который говорит нам о том, что пользовательский запрос был успешно выполнен. То есть сервер дал ответ, что документ найден, и информация была передана пользователю. Следующий код это 301 Redirect. Говорит нам о том, что запрашиваемый документ навсегда перемещен по другому URL-адресу. Больше всего вопросов у новичков возникает как раз насчет этого кода ответа. Хотя ответ достаточно простый. Все страницы, с которых пользователей нужно навсегда переместить на другие страницы, должны отвечать именно этим кодом ответа. Это могут быть дубли, удаленные страницы, либо же зеркала, либо же другие штучки, о которых мы никогда не расскажем на Isto Video Google. После краулинга таких страниц поисковые системы рано или поздно склеят их, с целевыми урлами редиректов а и передадут им ссылочный вес. Однако, хочу заметить, что лучше сразу же убрать с своего сайта подобные ссылки и поменять их, допустим, на целевые урлы редиректов. А. И код 302, он означает found, то есть запрашиваемый документ был найден и расположен временно по другому адресу. Ранее веб-мастера использовали его для того, чтобы обозначить, что на сайте сейчас идут доработки либо же редизайн. Ну, еще есть случаи, когда это можно использовать, если товара временно нет в наличии. Допустим, перенаправляя трафик на другие страницы каталогов, либо же похожих товаров, так как поисковые системы зачастую не удаляют такие страницы из индекса сразу. Однако, с появлением протокола HTTP версии 1.1, он теперь заменен на коды ответа 303 и 307. Ну что, давай перейдем ко второму столбцу моей таблицы. И начнем с 303-го кода ответа. Это редирект, который нужно использовать для того, чтобы временно перенаправить пользователей на другую страницу, которая не на 100% удовлетворит их поисковый запрос, однако сможет им как-либо помочь. И Особенностью этого кода является то, что запрос тут можно сделать только методом get, то есть, только получить информацию от сервера, но не отдать его. Следующий код это 304. Он, на первый взгляд, может показаться обычным редиректом. Однако, и в некоторых случаях работает даже лучше, чем 200 код. Все мы слышали про краулинговый бюджет, и все хотим его пооптимизировать. Так вот, 304 код ответа это отличный способ это сделать. Собственно говоря, когда поисковый робот заходит на страницы вашего сайта и не видит там каких-либо изменений своего прошлого визита, то лучше всего было бы ему ответить сразу же 304-м кодом ответа, который реализовывается с помощью заголовка «If Modified Sense». Хочу также заметить, что актуальность этого кода, она, возможно, будет не такая большая для маленьких сайтов. Однако, если ты работаешь с большими проектами, то это must-have фича на твоих проектах. И 307 код ответа. Это тоже временный редирект, как и 303, но у него есть одна ключевая особенность. Тут уже можно использовать запрос методом POST. То есть и передавать информацию на сервер тоже. Ну что, давай перейдем к третьему столбцу моей таблицы, в котором расположены коды ответа, которые показывают ошибки на стороне клиента. И начнем с 401. -го. Он означает, что пользователь еще не прошел аутентификацию, либо же введенные им данные были неверны. Следующий код это 403 и означает, что доступ запрещен. То есть сервер получил запрос, но отказывается его выполнить из-за ограничений доступа. Например, обычный пользователь хочет получить доступ к системным файлам на сервере. Ну и конечно у него это не получится из-за тех самых ограничений доступа. И сервер ему ответит 403 ошибка. И 404 код – это Not Found, самый популярный код на просторах интернета, и означает он, что запрашиваемый документ не был найден по указанному адресу. Лучше всего не забыть настроить этот код у себя на сайте, иначе ты можешь получить целый список несуществующих страниц выдачи. Кстати, все любят котиков на 404 так что настрой их здесь. Ну что, осталось всего лишь 4 кода ответа, и я тебя отпускаю. И начнем с 410. Если кто-то отправляет запрос к странице, которую ты намеренно удалил, то лучше ответь именно 410 кодом, если, конечно, ты уверен, что никогда не создашь похожую на нее. После сканирования таких страниц, поисковая система на них не будет возвращаться, и со временем они пропадут из индекса. Следующий код это 429, слишком много запросов. Мы часто видим его в нашем краулинге. И возникает он тогда, когда от одного пользователя за определенный промежуток времени возникает слишком много запросов, и сервер их блокирует. Кстати, если ты хочешь продолжить сканирование такого сайта, попробуй уменьшить количество потоков в настройках сканирования. И ты, уважай свой сервер. Он почти как Google. У него все спрашивают, а он один. Следующие коды ответа будут связаны уже с ошибками на стороне сервера. И первым будет 500-й код, который говорит о том, что сервер находится в какой-то непредвиденной ситуации, которую он не может классифицировать под другие 500-е коды ошибок. И последний, 503-й код. Сервер сейчас недоступен по каким-либо техническим причинам. Соответственно, обработка запросов не производится. Чаще всего ты видишь такой код, когда сервер находится под техобслуживанием, либо же он перегружен. Ну что, давай подведем итог к этому видео. Итак, код ответа сервера – это три цифры и фразы на английском языке, которые описывают пользователю, браузеру, краулеру, либо же поисковому роботу, как сервер отреагировал на запрос к определенной странице, либо же документу. Второе. Существует 5 классов кодов ответа сервера, и различает их первая цифра. Те, которые начинаются на единицу, входят в информационный класс. Те, которые на двойку, входят в класс, который говорит об успешной обработке запроса. Коды ответа сервера, которые начинаются на тройку, это редиректы, так называемые перенаправления. На четверку – это коды, которые говорят об ошибке на стороне клиента, а те, которые на пятерку – на стороне сервера. Конечно, коды ответа сервера можно проверять с помощью разных способов, но лучше всего с NPEX спайлером, так что переходи и регистрируйся. Ну и, конечно, всем добра и красивых 404-х!